Всем привет! В этом видео мы рассмотрим два индикатора Def of Market и Spread Volumes. Эти индикаторы в сочетании друг с другом позволяют анализировать изменения заявок в стакане и в то же время показывают реальное количество сделок, проторгованных на уровнях Best Beat и Best Ask. Для трейдеров, которые в своей торговой стратегии используют стакан, эти индикаторы будут особенно полезны. Начнем с индикатора Def of Market. Находится он в разделе прочих индикаторов. Добавляем его на график. Мы видим, что в правой части графика расположилась гистограмма, данные в которой меняются в режиме реального времени. Каждый столбец в этой гистограмме соответствует количеству лимитных заявок, выставленных на каждом ценовом уровне в данный момент. По сути, это биржевой стакан, представленный в графическом виде на графике. По умолчанию беды окрашены в зеленый цвет, а ASCII в красный. Теперь подробнее рассмотрим настройки данного индикатора. Масштабировать график. Для автоматического масштабирования графика по вертикали нужно поставить здесь галочку. После изменения все значения гистограммы Def of Market будут в пределах видимой области окна графика. Данная опция будет особенно актуальна для инструментов с большой глубиной данных стакана. Также для комфортного восприятия здесь мы можем выставить необходимый отступ от верхнего и нижнего края графика. В данной настройке мы можем вручную выставить высоту столбиков в гистограмме. Обращаем ваше внимание, что при включении данной опции расположение гистограммы Def of Market не будет соответствовать ценовой шкале. Для отключения опции достаточно в значении выставить 0. Отображать суммарные значения – это включение и выключение отображения суммарных значений всех выставленных лимитных заявок на покупку и на продажу. Суммарные значения отображаются в правом нижнем углу. Автоматическая пропорция – это включение и выключение автоматической настройки пропорции гистограммы. При включении данной опции пропорция всех столбцов Def of Market будет автоматически корректироваться относительно максимального значения заявок в стакане. Если эту опцию отключить, то дополнительно можно задать объем пропорции, относительно которого будет отображаться индикатор. Здесь можно включить отображение гистограммы справа налево. В этом параметре задается ширина области на графике, выделенная под данный индикатор. Далее идут цветовые настройки индикатора. Можно поменять цвет асков, бедов, выделить фоном цены лучшего беда и аска. Также можно выбрать фон заявок на покупку и продажу. И поменять цвет текста. Теперь добавим на график индикатор Spread Volumes. Находится он в разделе Order Flow. Визуализируется спред Volumes на графике, аналогично индикатору Order Flow, но в отличие от него показывает проторгованный объем по цене Best Bit и Best Ask. Принцип работы индикатора аналогичен отображению сделок в спредовой ленте, но отображение на графике позволяет более наглядно анализировать торговую информацию. Рассмотрим настройки индикатора. Интервал – это настройка расстояния между кластерами индикатора. Отступ. Здесь можно выставить расстояние между началом индикатора и текущей свечой на графике. Ширина. Это выбор ширины индикатора. В разделе цвета можно поменять цвет покупок и продаж. Рассмотренные индикаторы могут вам дать актуальную информацию из стакана и из спредовой ленты прямо на графике. Особенно полезными они будут для трейдеров, применяющих краткосрочные торговые стратегии.